Сколько здесь? Я не знаю, сколько килограмм больше. та Ба автомат Автомат, пулемет. Вам информацию скидываю. Как-то раз он упал сюда, и ребята уже поздно заметили. Я никогда так не снимал, но вот. Ребята, короче говоря, мы едем в город Нейплс. Буквально здесь 100-150, наверное, 160 километров от Майами. Там должны быть невероятные закаты. В общем, 8. Начнется процедура, вся это происходить, когда солнце уходит. Ну и мы где-то где-то в 7.30 будем, судя по навигатору. Снимем на коптер, покажем вам, будем наблюдать. Ребят, ну что, мы приехали на пляж. Сейчас я запущу квадрокоптер, и прямо где-то в небе он зависнет и будет для вас, ребят. топ 5, я для вас сюда ехал полтора часа, чтобы вам снять закат красивый. Не знаю, здесь можно летать-то, кстати, на коптере. А то тут американцы быстренько сейчас позвонят, куда надо. Короче, ребят, мой дрон полетел. На всякий случай я прям повыше-повыше его задеру, чтобы никого не смущать. Ну а вы можете эту картинку сейчас наблюдать. Давайте посмотрим по сторонам. На самые-самые веры заберусь, потому что написано было зона что-то там типа особого контроля, предупреждения. Ну, в общем, какое-то предупреждение было вынесено мне. Все, чтобы никто не видел, нормально, Да. Блин, мы улетели, черт знает куда, вон он летает, мы его сейчас нашли, офигеть, чтобы людей здесь не пугать, вон он, вон он летает, блин, как классно, что он маленький, да, очень удобно, ладно, полетели обратно. Ребята, вода, просто парное молоко. Кайф, какой кайф? Посмотрите. Вот сейчас самое-самое время. Коптер, к сожалению, сел. Я не успел зарядить все три аккумулятора. Ну ладно. Вы мне поверите на слово, да? Хотя зачем на слово верьтесь, я вам показываю, правильно? Не верьте словам. Верьте делам. Единая Россия. Кайф. Ребята, знаете что? Я сейчас узнал, вот вам, вам информацию скидываю, чтобы вы знали. В общем, это Мексиканский залив, а у нас Атлантический океан в Майами. Поэтому здесь вода и такая, ну застоявшаяся что ли, так скажем. Поэтому она, во-первых, здесь мелко, ты идешь-идешь-идешь, я не знаю, 50 метров там больше, уходишь, все мелко-мелко-мелко. Теплая вода, блин, как в ванне дома. Ну вот я вам рассказал, дал как понять, нет смысла вам лететь куда-то там, зачем время тратить, потому что это перелеты. В принципе, сейчас вот я теперь дрон купил, теперь еще сверху вам буду показывать. То есть вообще нет необходимости вообще вам никуда не летать. Просто сидите на диване дальше. Я вам буду все показывать и, и все. Итак, ребята, у меня новая посылочка пришла. Сейчас ее ножом раскрою. Я уже примерно по весу предполагаю, что там, но вам я сейчас покажу. Значит, смотрите. Мне довольно много посылок приходит. Я каждый день что-нибудь заказываю, то на Амазоне. Амазон вообще супер сайт. Там можно заказать с доставкой прямо сегодня. А я смотрю, какую штуку заказал. Сейчас вы поймете. Я вам уже в роликах говорил это, но еще не показывал. Вот такая вот фигня. Что мне нравится, что вот здесь есть коробка. Их можно с собой носить. Папа, Пистолет. Автомат и пулемет. О, алюминиевый, тяжелый, капец. Воздушная штуковина, сюда воздух подключается. Короче, я читал, судя по отзывам, эта штука очень крутая, и она откручивается. Способна открутить колеса на траке. Так что теперь у меня есть своя передвижная монтажка. Так, это документы. Что здесь, вот всякие фитинги, я так полагаю, вот сюда. Видите, даже какие-то головки они закинули, Может быть, мне пригодятся. Так что как-нибудь с вами испробуем, пока я нахожусь в Майами. Вчера вот ездили в Найплз уже ночью. Вечером вернулись, поздно. Сейчас пойдем опять на пляж, как раз погодка, погодка самая-самая. Что вам еще показать? Вон там у меня есть басик. Кстати, кто-то в комментах писал, какой-то молодец, что нужно подкладывать что-то под бассейны. вы были правы, тот, кто написал. На бетонке он, к сожалению, немножечко продырявился. Где-то там в том месте. Вот здесь я тоже еще заклеил, но это знаете от чего? У нас, может быть, вам будет видно сейчас. Нет, сейчас не видно, они так такие игуаны на деревьях любят валяться. И как-то раз он упал сюда, и ребята уже поздно заметили, когда он там что-то порвал немножко нам бассейн. Ну, короче, мы его полностью разобрали, убрали, почистили, купили вот такую. Ну, пенопласт назовем это, ну, вы поняли, материал мягкий. И все, и сейчас прям супер, надо включить включить насос, чтобы он немножко почистил. Вот такие вот, такую вот красоту повесили, чтобы с дерева ничего не падало. Также есть накидка, ее сюда накидываем на ночь. Короче, кайф, кайф, что могу сказать. Сегодня друзья придут вечером, будем жарить шашлык. В общем, ребят, плохо слышно, ветер сильный очень. на Атлантическом океане, Байами. Вот, посмотрите, сравните просто. Водоросли. Зайти в воду, конечно, можно, но большие волны унесет, не унесет, неизвестно. И все в водорослях, вот ближайшие, я не знаю, 100 метров, вон прям полоса видно, все водоросли. Нереально, купаться невозможно, представляете? И вчера. 150 километров, 160, и мы уже в Нейплс. Там мексиканский залив, чистота, красота и песочек белый. Привет, Джам! В общем, ребят, знаете что, я думаю, сейчас я вам видео запишу, покажу Идем мы сейчас в какой-то типа парк, что ли Там можно на сабордах покататься, там можно просто шашлыки пожарить Ну, короче, обычное, стандартное американское такое местечко куда мы сейчас отправимся с нашими друзьями. Подписчики у меня еще прилетели из России. Довольно много, как я вам говорил, уже людей сейчас прилетает. Ну и вот мы очередную встречу организовываем. Мы зашли в магазин, сейчас закупимся, купим мясо, что-то, ну, углик, что-то на пикник на такой. Ну и вам, естественно, все покажем. Пока вот столько продуктов взяли, только зашли. Сейчас покажем цену, если вам это интересно. И покажем, сколько вот такой пикничок выйдет. Давайте, я никогда так не снимал, но вот сейчас. Опять же, я не уверен, что... Понимаете, кто приезжает, всегда уезжает от каких-то угнетений, так мягко скажем, в кавычках. Да, поэтому не все соглашаются со мной на видео вот так открыто, как Джамик разговаривает, отвечать на вопросы, но ну, чем-то делиться, то есть немножко люди скованные приезжают. Поэтому я не уверен, что сейчас те, кто прилетел, да, и кто хочет со мной встретиться, Тимура зовут, примет Тимур, если смотришь, он сейчас согласится как бы пообщаться на камеру, но мы с ним, с Тимуром, моим подписчикам, мы знакомы еще с Кипра, я приезжал как-то на Кипр, и мы там с ним встречались, с его супругой и детьми. Ну вот сейчас он сюда из Краснодара переезжает. Я надеюсь, что он будет не против посниматься, какие-то вопросы ответить. Ну, немножко поболтать на камеру. Правильно, Жама? Не, я говорю, что они все как бы открыты, вот как ты, например, прилетел. Да, без проблем. Давай камеру доставай, давай болтать. Okay. Чего стесняться, рассказываешь, как оно есть. Кто-то немножко как бы скован. Ну, у всех есть на это причина, да? Потому что кто-то кого-то не предупреждал родственников, и он бы не хотел, чтобы от меня они узнали, что он приехал. Поэтому все какие-то ограничены какими-то рамками. У меня есть интересный ну, товарищ Владимир. Привет, Вовка. Он сейчас Сакраменто находит. И, блин, с ним такое видео будет вообще бомба, вы его узнаете по моим роликам и просто будете в шоке Кто это? Пока вот он тоже, ну я, ну я не знаю, ну Вова, ну прекращай давай уже вот это вот свое смущение Давай убирать, давай, давай А, кстати, давайте я вам такую насечку дам Вова просто когда раньше он у меня в роликах был, он был вынужден быть в моих роликах Вынужден был. Но ему деваться некуда по долгу службы. <смех> все рассказал. Короче, сейчас мы его все равно уговорим. Свою историю вам тоже на видео как-нибудь расскажем Но сейчас не здесь, сейчас сокромат, но вы поняли очень. Ребят, давайте я вам быстро цену покажу. Вы Знаете, мы решили с Артемом. Артем это тот, кто мне монтирует видеоролики. Кстати, кому-то надо смонтировать. Вот мой Instagram. Вот здесь, в описании он тоже есть. Зайдите, напишите, я вас сведу с ним. И он вам такие же прекрасные ролики смонтирует. Короче, мы решили, что мы не переводим в рубли, потому что это кого-то немножко расстраивает, возбуждает. То, я, то мы не ту цену, то не тот курс. Поэтому давайте в долларах. 68 центов, это за ичную, да, написано? А, это за каждый, да, 68 центов. За каждый перчик 68 центов. Здесь у нас. Это, я так полагаю, все-таки цена, да, да, за полкило. Это цена за паунд. Паунд это полкилограмма, пол доллар 68. Опять же, надо понимать, что это Walmart. Это типа ну, не самый дешевый магазин. Есть возможность экономить. Для экономии нужно идти в Коска. Коско очень классный магазин. Там достаточно недорого стоит. Ну а мы пока давайте дальше посмотрим, что здесь еще имеется. Вот смотрите, например, 2 доллара. Это ананас каждый. Что еще? Арбузы. Я не знаю, ребят, что вам нужно, ну давайте, 5.68 это за арбуз, это цена, кстати, классная, 5, на дороге я за 10 покупал, здесь 5, это у нас за полкило, доллар 67, 88 центов, это каждая апельсина за each, лимон, А яблоки, яблоки, доллар 72, черешня, где цена на черешню, я не вижу, а вот 4.97, ну, вот за такую вот упаковочку. Сколько здесь? Я не знаю, сколько. Килограмм больше. Какое-то количество. Дальше. Мандарины. Вот такая вот упаковка мандарин. Сколько здесь? 3 ЛБ. Здесь полтора килограмма. Стоит 4 доллара. Вот, ребят, я очень люблю спаржу. 2,98 стоит такой пучок. Очень вкусно. Сейчас дойдем до мяса. Будем покупать. Я вам тоже его покажу. Короче, ребят, в мясе я не очень сильно разбираюсь, поэтому ну, давайте вот так. Экспресс курс. 7,42. 7,42. 7 долларов 42 за 4 такие лепешки. Кстати, вот это вкусная штука, но мы сами делали с фарша отдельно. Значит, 2,25, как я понимаю, 22... 2.25, да, LB, это, наверное, где-то кило, кило с небольшим за 11 долларов фарш. Итак, вот такое вот мясо имеется: 13 с половиной за 2.26 LB. Блин, вы бы, ребята, знали, как я не люблю по магазинам ходить, это просто, просто, я не знаю, самое неинтересное для меня занятие, ходить по магазину поэтому ребята там набирают, а я просто хожу и снимаю для вас видео. Что это? Курятина 9 долларов. Какая? Ну, качи копейки, в принципе, это все ерунда. Я не знаю, сравните с ценами, напишите, как там в России, но это вообще все, незаметно, незаметно Мелочи, мелочи жизни, понимаете Есть что-то более важное, чем ходить по магазинам Поэтому надо скорее отсюда убегать, встречаться с друзьями, общаться И на квадрокоптере летать Ребята, какая у меня классная игрушка теперь есть Теперь я его всегда буду с собой во все путешествия брать И будем с вами летать Вообще в каждом городе, на каждой стоянке На берегу всех океанов мира Кайф так, ребят, что-то набрали, а вот еще, смотрите, бананчики, 58 центов за полкило. Ну, короче говоря, грубо говоря, 1 доллар. Хотя, знаете, грубо говоря, так нельзя говорить. Нас преподаватель по риторике, когда я учился в Краснодарском университете правосудия, нам говорила, что грубо говоря, ну, нет такого слова, так нельзя говорить, потому что что значит грубо, а как еще можно, мягко что ли, как, непонятно. Нельзя никак больше, поэтому грубо не говорим, я стараюсь не использовать. Сейчас вот сказал, сразу вспомнил. Короче, ребят, смотрите, вот такая корзина, все-все-все, что хочешь, угли, и кока-кола, и кукуруза, компот, все, что хочешь, и пряники. Вышел на 143 доллара. Вон я, видите? Сейчас мы оплатим с вами вместе, в онлайне прям. Кстати, ребят, вы видели, когда мне написано было кэшбэк, я нажал no. Ты можешь просто со своей карточки, вместо того, чтобы ехать в банкомат, погнали. Ты можешь просто взять и здесь денежки снять. Написать кэшбэк yes, и сумму, какую тебе нужно снять. 100, 200, 300 или там 120 долларов. И он тебе эти деньги выдаст. Классная идея, да? Вот так они имитируют деятельность. Видите, она берет чек, там 500 наименований, она на нее просто смотрит и смотрит на корзинку. Хотя уже все в пакетах, уже все упаковано. Естественно, ты ничего не посчитаешь. Но они как бы... Не зря же их на работу взяли зарплату платят, Поэтому они берут и смотрят. Иногда что-то помечают там карандашком, как будто посчитали. Как ты здесь что посчитаешь? Проверила она тебя по чеку, да? Все да, нормально? Нет, но я убью то, то что человек купил велосипед, А я его проверил по чеку еще. Да. Мерседесик, ребят, номера я пока не получил, пока езжу на старых Причем я свои старые номера просто скрутил с предыдущей машины Я когда пришел оформлять, говорю, мне, пожалуйста, их что там еще? Пробег уже за сотку был, меньше сотки накатался, потому что довольно много мы ездили То по каким то там местам интересно. Теперь с квадрокоптером еще больше будем ездить. Так, поехали, ребят, заберу, а то корзинка большая вышла, нужно доехать. Кто-то мне недавно писал, Женя, с ними обзор на тачку. Ну, мне кажется, не тот автомобиль, на который нужно обзор снимать. Хотя, я, если бы я жил в России, то я бы, конечно, им восхищался, потому что в России, если правде в глаза смотреть, работая по специальности врачом, я бы никогда на такой машине не заработал, потому что в Ершове у меня зарплата ну, тысяч, наверное, 10, может, 15. Ну ладно, даже если 20, а машина такая стоит там сколько? Больше 2 миллионов, я думаю, в России. Но это нереально, это всю жизнь просто работать. Поэтому я бы ей, конечно, бы восторгался в России, но не здесь. Так, где ребята? Ребята, вчера, когда мы были в кафе, Джамик пел в караоке... Ребята, зашли на набережную, какая-то кафешка. караоке здесь есть, Джамик хочет спеть сейчас после вот этого красавчика. It's Love is no После того как Джамик спел, Джамик сказал всем собравшемся со зрителям, а зрители были там где-то старше 50, наверное, да, женщины-мужчины. Когда вообще, перед тем, как начал джамик петь, ведущая сказала в микрофон, что сейчас будет петь мой русский-российский друг, мой русский друг, она сказала, Russian friend. Ну, в общем, как бы она такую атмосферу создала, вот посмотрите, хотя мы вообще там впервые были, но она как-то так вот представила, да, очень-очень дружелюбно. Ну и так все-таки задумались, ага, русский друг, ну-ка посмотрим, что он будет петь. Это какой-то песня джамик была? I, I spiel I believe in love. Да. Ну, в общем, очень красиво. Спел, всем понравилось, все хлопали. А в конце джамик взял микрофон и начал говорить, что? Что ты сказал? Ну я сказал о том, что, ребят, спасибо вам, э, что вы поддерживаете в этот момент, данную минуту Украину. Она нуждается в помощи. Спасибо вашу, вашему гауэменту, ты сказал? Да, вашему правительству. И люди как-то аплодировали. Потом один остановил даже мужчина и сказал, от души спел, красавчик. И я удивился, конечно, что же. Да, надо сказать, что этот джамик чуть-чуть скромничает, но они прям вот очень сильно восприняли так добродушно, все начали хлопать. Oh God, passed, so anybody... Мало того, что хорошо спел, так после этого еще такие слова сказал, они прям... И почему это, по моему мнению, почему это так, так воспринялось бы громким, а был дисментом? потому что изначально они думали, русский... Ну, понятно, русский Ваня за войну, раз ваше правительство за войну, и вы, наверное, такие же. Понятно, что никто в тебя кирпички дать не будет, да, и даже когда ты спел, они похлопали. Но когда ты еще и это добавил, они вообще в восторге, типа, вообще у них пазл сошелся. Ты и классно поешь, и веселые ребята, они на нас потом оглядывались, и еще и против войны. Блин, да какой ты красавчик. Так что, ребят, будьте против войны, и везде вам будет хорошо. Ну, не, не к тому, что только поэтому будете, да, Вообще изначально будьте людьми, да, но это я к тому, что говорят, а вот там русский везде-то угнетает. Я, не, ребят, не, я не склонен в это верить, но вот буду путешествовать, вам это все показывать, и вот, в общем-то, сейчас показываю. Если ты против войны, если ты нормальный там, русский, да, раз уж мы говорим про наше происхождение, да, то все будет везде хорошо, никто вас из отеля не выкинет, как вот недавно выкинули девочку, которая шла и, ну, просто, какой-то, глумилась, да. Хорошенько. Девчонки, шла в Россию? РОССИЯ ПОБЕДИТ, РОССИЯ ПОБЕДИТ вашу Украину! Дурацкий поступок сделала Но и в итоге ее не пускают сейчас какие в какие-то отели, начали выселять везде Меня только что отменили этот букинг э, в Вену Не заблокировали только что мою страничку на букинге на, на Вот такие ребята неадекватные русские таких конечно нигде приветствовать не будет вот эти вот все тагил не тагил напьются глумятся ведут себя как сумасшедшие тоже конечно таких людей не любят. а кто себя адекватно ведет а это и есть как бы адекватность просто не поддерживать черт возьми совершенно жуткие вещи не поддерживать этого вот достаточно чтобы как бы оставаться человеком но многие людьми оставаться не хотят офигенно ребят сюда заезд стоит в этот парк 6 долларов с машины. Работаем, то он до 7.30. Немножко не очень легко у нас найти, потому что таких вот отделов как бы много, но мы сейчас ребятам видео запишем, и все они подъедут. Смотрите, какая красота! Здесь же и купаться можно. Крокодилов, я надеюсь, нет, хотя вода, смотрите, какая чистая красота. Хотя, зачем я сказал хотя? Вообще причем хотя. Сейчас искупаемся, а аллигатор есть в другом месте. Ребят, Friends of Florida. Вот друзья Флориды. Видите? Разные-разные рыбки. Аисты. Погнали к машине, парковка чуть далековато, еще одну партию сумок заберем ребят встретим и уже можно будет гулять. А вот здесь, кстати, есть крокодилы, вот в этой речушке, а также на эту речушку можно попасть, взять просто сапой и на сапе здесь покататься. Наверное, крокодилы увидеть что ли, я не знаю. Здесь на позначение, кстати. Да, то есть они флаг вешают, да? да, да. И какой флаг, что значит? Что да, зеленые, пожалуйста, очень-очень малый, малый риск. Вот давай сюда зайдем. Не, ну мы посмотрим хотя бы. Да ладно, что ты боишься? Думаешь, они прям выскочат? А? Да нет, это что? Вот, смотрите. Аллигаторс. Аллигаторс are dangerous. Do not swim with аллигаторс. Не купайтесь. Слушайте, они где-то, вот смотрите, это речушка-то какая-то небольшая совсем, ты видишь? Там дальше кусты. То есть, видимо, они прям вот здесь сейчас тусуются, аллигаторы. Ну, раз написали. И это, видимо, небезопасно здесь находиться, поэтому пойдемте. Но почему они сюда не вылазят, людей не едят? Очень много вопросов. Короче, ребята, дела идут, да, Джам? Нормально? Я думаю, что я буду тут все снимать, вам показывать, а нифига, ведь ребята, приехали. Привет! Привет! Привет! Привет!